Дамы и господа, всем привет! Сегодня мы с вами приехали в коттеджный поселок Изумрудный город, который находится у нас в Адлере, буквально в 10 минутах от аэропорта, в 5 минутах от ЖД вокзала и в 15 минут пешком от моря. До моря тут, если по прямой, всего 800 метров. Если через переходы, то, наверное, километр 200-1,5, возможно. Ну, в общем, за 15-20 минут вы спокойно дойдете. Почему мы сюда приехали? Во-первых, здесь запустился бассейн. Здесь запустился ресторан. И здесь появилось акционное предложение. Таунхаус 130 квадратных метров. Три этажа. 1,7 сотки земли, где вы можете сделать в территории все что угодно. Два парковочных места. По цене 25 миллионов 100 тысяч. Повторяюсь, 25 миллионов 100 тысяч. Это на 7 миллионов дешевле, чем было ранее. Шаговой доступности здесь у нас две школы, 26 -я, 27 -я, два детских садика, поликлиника, рынок Понтос, естественно, магнит, пятерочка, банки, почты. В общем, это единственный коттеджный поселок с такой инфраструктурой. И на мой взгляд, он максимально недооценен, потому что здесь, если мы посмотрим в соседних комплексах, трехкомнатные квартиры столько стоят. А здесь у вас практически свой дом. Со своей территорией, со своей парковкой, 7 гектаров, закрытая территория, со всей инфраструктурой. То есть у вас, напомню, на территории бассейн с видом на море, ресторан, баскетбольная, футбольная площадка, волейбольная площадка, две детских площадки, спортивная площадка. Ну, в общем, по территории, я думаю, вам понятно, по локации тоже. Пойдемте посмотрим сам таунхаус. Вот такие виды открываются у нас с третьего этажа, можно сказать, панорамный на море, камера это все удаляет. До моря, как я вам уже говорил ранее, всего 800 метров или 15 минут пешком. Здесь у нас волейбольная площадка, там у нас футбольная площадка, детская площадка, я вам ее далее покажу. Бассейн, ресторан, все это на территории 7 гектар, территория закрыта, охраняемая. Вот так у нас выглядит третий этаж. Планируется в две просторные спальни. То есть вот здесь ставим перегородку. Здесь у нас санузел. С одной спальни панорамный вид на море, с другой спальни у нас вид во двор. Здесь у нас сотка земли. Можно устроить какую-то зону отдыха, барбекю, поставить какие-то пергола. В общем, решать вам. Но нельзя ставить баню. Пойдемте посмотрим теперь второй этаж. Так, спускаемся с вами на второй этаж. Здесь у нас также планируется две спальни. Одна с выходом на балкон. С нее также открывается вид на море. Ну и вторая также с видом во двор. Пойдемте на первый этаж, на первом этаже у нас с вами большая кухня-гостиная, здесь больше ничего не нужно делать, санузел, как вы видите, уже выделен, и здесь просторная кухня-гостиная. Здесь главный вход, а здесь у нас выход на свою придомовую территорию. Дамы и господа, мы с вами посмотрели таунхаус 130 квадратных метров. Трехэтажный на 1,7 сотых земли по цене 25 миллионов 100 тысяч. Напоминаю, здесь у нас все центральные коммуникации, полная сумма в договоре. Можно приобрести ипотеку по очень выгодным условиям. Вы знаете, что делать? Ссылочки внизу. Пишите, звоните. У акции было три предложения. А собрали, осталось последнее. Пусть оно будет ваше. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего дня и пока.